Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать столбики без накида. Набираете первоначально цепочку из воздушных петелек, количество, которое вам нужно. Я набрала 8 воздушных петелек и, следовательно, буду из них вывязывать 8 столбиков без накида. Сделали цепочку. Делаем одну петельку воздушную подъема. Теперь отсчитываем вторую петельку от крючка, первая, вторая, и в нее вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку, у вас на крючке две петельки. Снова захватываем рабочую ниточку и продеваем ниточку сквозь 2 петельки на крючке. Теперь мы связали с вами столбик без накида. Вводим крючок в следующую петельку. Захватываем рабочую ниточку и сквозь эти две ниточки продеваем рабочую ниточку. Мы с вами провязали второй столбик без накида. В следующую петельку вводим крючок, захватываем рабочую ниточку и сквозь две ниточки, сквозь две петельки продеваем рабочую нить. В следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку. На крючке две петли. Захватываем ниточку и сквозь них продеваем рабочую, так сказать, ниточку, сквозь две петелечки. Мы с вами провязали 4 столбика без накида. В следующую петельку вводите крючок, захватываете ниточку, сквозь 2 петельки продеваете рабочую ниточку. Это пятый столбик. В следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку. Сделали петельку и сквозь 2 петельки продеваете рабочую ниточку. Мы с вами провязали 6 столбиков. Снова вдеваете следующую петелечку, крючок захватываете ниточку, сквозь две петелечки продеваете рабочую нить. 7 столбиков провязали. И последняя петелечка, вводите крючок, захватываете рабочую нить, и сквозь две петелечки продеваете рабочую нить. Последняя петелечка, которую мы закрепляли, не считается, поэтому мы ее просто оставляем. Мы с вами провязали ряд возду... э, столбиков без накида в воздушной петельке. И у нас получилось 8 столбиков без накида. Как их посчитать? Смотрите. У нас получается, как вы видите, цепочка, как бы из воздушных петелек первоначальная. И вот по ней мы будем с вами считать столбики. То есть первый столбик, вот она у нас косичка, 1 столбик, то есть как бы V-образный. Второй столбик V-образный, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Петелька, которая на крючке, у нас не считается. Как вы видите, у нас э, столбик имеет при вывязывании две стеночки. Передняя стеночка и задняя. Теперь, кто хочет вязать Прямыми обратными рядами просто ровное полотнище мы с вами провяжем еще один ряд. Обязательно делайте одну воздушную петельку подъема в конце каждого ряда и разворачиваете вязание. Теперь снова во вторую петельку от крючка, то есть первый столбик, вот он, он наш, вводим крючок, захватываем ниточку. У вас на крючке две петелечки и снова сквозь них мы... Провязываем рабочую ниточку. Следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку, через 2 петельки продеваем рабочую ниточку. Вводим следующую петельку, крючок на крючке 2 петельки сквозь них рабочую ниточку. В следующую петельку вводим крючок и сквозь 2 петельки продеваем рабочую ниточку следующую петельку, вводим крючок, у нас на крючке две петельки, захватываем рабочую нить и сквозь нить продеваем ее. Мы провязали 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Я вам советую считать, первый, второй и хотя бы третий ряд, считать количество столбиков при вязании. Для того, чтобы вы не запутались от этих начальных двух-трех рядочков, Зависит, насколько ровное ваше будет полотнище. Поэтому, если вы первоначально провязали 8 столбиков без накида, во втором ряду у вас обязательно должно получиться тоже 8 столбиков без накида. В третьем точно так же. А потом вы не будете считать. То есть вы увидите, где у вас начинается ряд и где заканчивается. Снова в следующую петелечку вводим крючок, захватываем ниточку. Сквозь 2 петелечки продеваем рабочую ниточку следующую вводим крючок и сквозь 2 петелечки продеваем рабочую ниточку. Мы с вами провязали 7 столбиков. Восьмой столбик мы провязываем в последнюю петелечку. Вот она у нас спряталась в уголочке, вот здесь вот. За обе стеночки, то есть находим косичку за обе стеночки, захватываем ниточку рабочую. Через 2 петелечки снова продеваем ниточку рабочую. Мы с вами провязали второй ряд из 8 столбиков без накида. Снова делаете воздушную петельку и разворачиваете ваше вязание. Во вторую петельку от крючка, то есть первый столбик, вводим крючок, захватываем рабочую ниточку. Через две петелечки продеваем рабочую ниточку. Мы провязали первый столбик третьего ряда. В следующую петелечку вводим крючок, захватываем ниточку, через две петелечки продеваем рабочую ниточку. Мы провязали 2 столбика, столбика без накида. Третью петельку вводим, крючок захватываем. Через 2 петельки продеваем рабочую нить. Мы провязали с вами 3 столбика без накида. Итак, продолжаете считать. 4, 5, 6, 7, 8. Вот она у вас, 8 последняя петелька, тоже в уголочке. Поэтому вы просто довязываете столбиками. Вводите крючок в петельку последующую, захватываете рабочую ниточку и сквозь 2 петельки, Продеваете рабочую ниточку и так вяжете до нужной вам длины, нужное количество столбиков без накида. Соответственно, учитывайте количество нужных столбиков без накида в начальной цепочке из воздушных петель. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!